Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Чехословацкий тяжелый танк 10 уровня ВЗ-55 Карта границы империи Игрок у нас верхом на кунях Наверное, заядлый рыболов Вот такая у него мечта, да? Прокатиться верхом на кунях Есть, удачно разряжается барабан Два пробития, получает объект 705А Который спешил сюда по своим делам В итоге уже потерял большую часть Прочности, да, еще Праджетто по нему Тоже барабанчик разрядил Стоит он на гусле Да, вот так вот можно Красиво, быстро отыграть на Десятом уровне При этом, да, ну Праджетто он один раз он Пробил И отправился в ангар С одной единственной тычкой. Вот такая вот десятка ну, в смысле, не десятка такая, игрок такой, конечно, да, 705, в принципе, это хорошая машина. Мне она очень нравится, на ней достаточно интересно играть, главное делать все правильно. но ну, это на любом танке. А тут, получается, он вообще один был. Когда-то один вообще спешить не надо, да, если один на фланге, надо где-то подальше находиться, дабы вот... Как минимум хотя бы не попасть в окружение, да, отыгрывать там аккуратненько где-то от башни, там найти укрытие. Ну, ему просто не повезло, не успел. Загуслили и не было возможности спрятать корпус. А счет вроде был 2-0, уже 3-4. Прошло 2,5 минуты. Ну, ВЗ сразу понял, что здесь на фланге запахло жареным, надо немного отступить. Хотя, получается, да, бросил двух союзников. Т-110Е4 и Projet-65. То есть они там долго, я думаю, уже не продержатся. Куда ВЗ так решил поспешить? Все, вот, пожалуйста. Правый фланг потерян полностью. Минус два оставшихся союзника. Хорошо, когда ты на быстрой машине, ты можешь, да, поменять направление, уехать на другой фланг, а когда ты на какой-нибудь медленной технике, и, <с> ты уже ничего не можешь сделать, да, на ком... ну, как пример, да, элементарно, тот же Маус, ты куда приехал, там и играешь, что там, есть там противники, больше их, меньше их, никуда, не если их вообще нету, да, это бывает. Едешь, едешь, пока доехал до места столкновения, особенно если это какие-то самые большие карты. Счет уже, да, там давно открыт, причем уже <Take -up> середина боя практически, да, там, например, уже половина команды и там, и там уничтожена, а ты только добираешься до места столкновения. Это, конечно, весьма неприятно. Ну, это так такая цена, играть на Бронированных машин. Хотя, да, учитывать, что не всегда бронь чего-то стоит в этой игре. Пока что счет равный. 6-6. Заканчивается пятая минута боя. ВЗ прям такая расточительность. Ни одного базового снаряда в боекомплекте нет. А если вот, да, минуточку попадаешь, ты ну, к восьмеркам. По восьмеркам, особенно, ну, есть и Картон в игре и на десятом, и на девятом Уровне, это, ну, все мы знаем Да, он тот же Леопард, например Стрелять по нему золотыми Снарядами, зачем? Ну, надо С собой хоть Надо наоборот, да, не несколько базовых возить А несколько золотых Ну, 50 на 50, например Золотые на случай, когда ты стреляешь В бронированную цель вот У Леопарда бац базовыми И расходы меньше, меньше фармить Потом серебро это Игровую валюту Ну, некоторые игроки Предпочитают вообще не заморачиваться да? ну, Вроде играть умею да, Но выбрать момент Когда стрелять базовым снарядом Вот здесь тоже без проблем Сейчас вот в этом моменте 268 пробивался по в НЛД базовым снарядом Как нефиг делать Ну, единственный момент, там по 705-му и то через каток вот так в Гуслен тоже бы пробивался базовым снарядом. То есть не было еще ситуации, где бы ВЗ в этом бою действительно нужны были золотые снаряды. Ну ладно, человек может себе позволить такие вещи. Не знаю, мне, например, серебра постоянно не хватает. О, вафля. Один раз пробивает на 519. Вафля тоже на золоте. Неудачный выстрел, промах. По собрату ВЗ-55. Еще и Арта накидывает. Так, ВЗ вражеский, ну, ушел, по-видимому, на КД. Вафля, ну, возможно, тоже. Барабан разряжен, теперь успеть отступить. Потому что теперь вражеский ВЗ сейчас перезарядится, но тут Яга должна прикрыть. Давай, Яга, вперед. Забери его. Готов. Счет 9 11 Мне интересно, рано когда-нибудь, может, введут вафлю в рандом. Теперь обратно верну. Сделают, может, какую-нибудь еще одну ветку ПТ Германии. может быть, да? Будет третья ветка уже. Одна у нас идет на Як-ПЗ Е100, одна на Гриля. Сделает ветку барабанных ПТ. Ну, это так. Догадки. Ну, или я не знаю, зачем сделали вот эту вафлю сейчас в рандом. Чисто так. Поностальгировать. Порадовать старичков. Я, например, ну, не то, что я играл в те времена, когда еще была вафля, но далеко не на десятом уровне. Лет назад это было, уже не помню Хотя, в принципе, я уже 7 лет в эту игру играю, но не знаю Я помню вафлю, как в меня она стреляла <laughs> Это было весьма неприятно, да? Когда она тебе полный столб за секунду просто съедает Вон она, вон она! Радется, это чудовище. Счет 10-14. Тысяча прочности, ну, вафли это на один зубок. Надо крайне аккуратно. У нее и точность, по-моему, хорошая. Так что тут от башни играть проблематично будет. Ах, второй выстрел улетает. В неизвестном направлении, да? Ну, направление известно, куда попал. Вот бывает так, иногда стреляешь, вроде бы даже, и свелся практически до конца. А снаряд куда-то попадает, хер пойми куда. Что вафли, ну, на КД ушла. И в ангар. Ну что ж, еще четыре противника. Из них две арты. Як ПЗЕ-100 и ТВПшка. Сколько, интересно, у ТВП-шки прочности. А, ну ТВП-шка шотная. А так, если будь больше тысяч прочности, на ТВП-шке без проблем. Да, сейчас заехать и... и разменяться. Спрашивает игрок, сколько прочности осталось у е Сразу. Один барабан, два фрага. Удачно. Тут и твп -шка, и арта. Як-ПЗ, скорее всего, сейчас находится где-то далеко-далеко Поэтому ВЗ можно пока что не переживать Ехать, разбираться со второй артиллерией но потом уже приступать к поиску як вот, Тут уже будет посерьезней Вот он Заехал на захват По крайней мере, искать не надо Арта бежит Куда ты бежишь? Надо было, да, там разворачиваться и за бугром ждать Но Он, может, думал, что ВЗ по низу поедет А ВЗ, опа, получается Перехитрил, поехал поверху. Артовод был настигнут Пишет он, да, там Арта в чат пишет союзная, что ты Больше тысяч А на сколько, да, тысяча сто или Тысяча шестьсот Это разница может быть Да, тысяча с чем-то в целый выстрел если просто 1000, но ну это 2-3 выстрела, 2-3 пробития. У Яги сейчас преимущество. Ей достаточно один раз пробить ВЗ, чтобы для него этот бой закончился. Ну, на да, его пишет, больше двух выстрелов. Ну, 1000 это уже, возможно, больше двух выстрелов, если Альфа не проходит. Больше, у него полный <laughs> запас прочности. 2-200. Танкует, танкует ВЗ-55. Ну, гуслить надо, гуслить. Есть поставленная. е сотый на гуслию. Ну что, неужели не сможет никак развернуться? Ну... Не дает ему развернуться ВЗ-55. Да, на ЯКПЗ, конечно. Да куда ты поехал, разворачивайся, да? Ну все, твоя песенка спета. остались секунды до перезарядки, и уже у Яги ничего не получится. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось, всем удачи, до новых встреч, пока-пока.